Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна. Сегодня мы решим с вами задание 13 из ЕГЭ профильного уровня. Научимся отбирать корни и решать такие уравнения. Надеюсь, это видео окажется для кого-нибудь полезным и принесет 2 балла на экзамене. Итак, я дописываю уравнение, которое мы будем сегодня решать. Значит, сразу видно по этому уравнению, что здесь спрятана формула. Это не фонтанчик, это формула синус альфа плюс бета. Значит, э, Переписываем 2 синус квадрат х плюс корень из 2, значит синус. У него идет перемешка синус альфа на косинус бета, где альфа будет х, бета будет пи на 4. И еще один очень важный момент, про который э, часто забывают, про то, что у нас эта формула умножена на корень из 2. Я рекомендую, наверное, прописать все-таки сначала вот так раскрытие этой формулы. Пускай пока корень из двух постоит в сторонке, ну, за скобочкой, да, а мы внутри ее раскроем. Значит, раскрываем синус x на косинус π на 4 плюс синус π на 4 на косинус х. Наверное, давайте косинус перенесем минус косинус х. Посмотрим, что будет. 2 синус квадрата х я переписываю. И, как я вам и говорила, корень из 2 будет умножаться и на вот это, и на вот это выражение. По дороге давайте разберем… Ну, в смысле, не разберем, а косинус 5 на 4 уже превратим в цифру. И я ее буду ставить наперед. Значит, смотрим. Корень из 2 умножится на выражение корень из 2 на 2 и умножится на синус х. Потом плюс корень из 2 умножится на корень из 2 на 2, потому что синус π на 4, косинус π на 4 – это корень из 2 на 2, и умножится на косинус х. Дописываем минус косинус х. Итак, что мы получаем? 2 синус квадрат х плюс 2 вторых синус х плюс 2 вторых косинус х минус косинус х равно 0. Ну, две вторых они как бы сокращаются, тут как бы понятно. И, кстати, смотрите, вот именно сейчас косинус х сыграл свою роль. Он пришел для того, чтобы уничтожить вот этот косинус. Мы с ним можем попрощаться. Что у нас остается? 2 синус квадрат х плюс синус х равно нулю. На первый взгляд, как бы, да, обыкновенное уравнение по синусу. Но я все-таки рекомендую использовать тэшку. Пишите синус t. Ой, прошу прощения, синус x равно t. Область определения синуса, да. То есть у нас же синус находится от минус 1 до 1. То есть он не может быть больше, чем единица или дальше, чем минус 1, да. То есть минус 2, это вообще не та история. Вы получаете уравнение 2t квадрат плюс t равно 0. Т выносите за скобку. Получаем 2t плюс 1. Выходим на два уравнения. Первое уравнение t равно нулю. Второе уравнение t равно минус 1, вторая. Замечательно. Теперь возвращаемся к переменной x. Синус x равно нулю. И синус x равно минус 1, вторая. Теперь давайте посмотрим на наши корни. Значит, синус x равно нулю. Нули по синусу это горизонталь косинуса. Значит, у синуса, мы знаем, это всегда вертикаль, его единичка и минус единичка, а нули у него всегда будут по горизонтали. Значит, вы берете во внимание две точки по нулю. У него будет 0 со стороны π и со стороны 2π. Таким образом, синус нуля – это будет πn, потому что через каждую полуокружность он приходит к нулю. И так до бесконечности. Дальше смотрим на синус х минус 1 вторая. Это будут тоже две точки. И причем у синуса у него же вертикаль, и минус 1 вторая будет находиться ниже нуля. Вот здесь, вот, минус 1, 2, вы делаете вот такой пунктирчик. И также отмечаете две точки. А у косинуса классно тем, что у него как бы плюс-минус одно и то же значение. А вот у синуса у него два разных значения. То есть с этой стороны 1, 2, да, это 30 градусов. То есть. У него будет здесь минус π на 6 плюс 2πn, где n принадлежит z. И получается, где π на 6, там 5π на 6. Значит, минус 5π на 6 плюс 2πn, вот, где n принадлежит z. Прописываем их. х равно πn, где n принадлежит z. Потом минус π на 6 плюс 2πn где n принадлежит z, и минус 5π на 6 плюс 2 n, где n принадлежит z. Именно такой ответ вы пишете в пункте А и в порядке возрастания. Да? Значит, вам для оформления, да, чтобы вы получили свои два балла, что нужно писать? Произведем отбор корней с помощью… И тут вы выбираете тот способ, который вам нравится больше в этом видео я вам покажу и круг и неравенство и я специально выбрала числовой отрезок отрицательный чтобы вы разобрались как правильно возвращаться в отрицательную сторону до да? наш числовой промежуток от минус 2 пита минус пина 2 если смотреть на этот отрезок не как по окружности а как на прямой то от точки минус 2 мы совершаем вот такую дорогу от минус 2 потом идем к минус 1,5, потом идем к минус 1, и только потом мы приходим к минус 1,2 или минус 0,5. Если в обыкновенных дробях, да, то мы бы записали это так. А, минус 2 остается, минус 1,5 – это минус 3,2, а минус 0,5 – это минус 1,2. Вам остается просто подписать сюда π. А теперь посмотрим на окружность. Значит, мы были в точке минус 2π и начинаем возвращаться в положительную сторону, используя ну, как бы ход против часовой стрелки. Это было минус 2π, минус 3π на 2, то есть минус 1,5 было, минус π, минус π на 2, и потом мы приходим уже к нулю, правильно? Потому что после минус 0,5 по окружности идет 0, и только потом идет π на 2 положительная, да, которая пойдет вот сюда на вертикаль. Пи на 2 будет уже здесь положительная. И теперь показываем на окружности путь нашего отрезка. Значит, ход идет от минус 2π через минус 3π на 2, через минус π и останавливаемся в минус π на 2. Значит, для чего мы рисовали с вами круг в первом ответе? Для того, чтобы увидеть, что уже попало в наш ответ. Смотрите, попало минус 2π сразу же в ответ, сразу же попало минус π. Это нули синуса. Там синус х принимает значение 0. Потом смотрим корни. Минус 1, 2 была здесь. Показываем пунктирчиком. Так, значит, смотрите. Вот, кстати, минус π на 6 он как раз-таки не попал. И теперь э, сюда, получается, попала точка минус 5π на 6 плюс 2 п Но будьте, пожалуйста, внимательны. Мы находимся не в положительной части. То есть мы находимся на отрицательном отрезке. То есть нам надо дать ответ с учетом, той четверти, в которой мы находимся. Я рекомендую поступить как. Значит, я ведь не зря вам рисовала отрезок, да, что минус π это минус 1, а минус π на 2 это минус 1,2. И вот давайте посмотрим. Значит, минус 1,2. Минус 5, π на 6 это будет минус 5,6. 0,8. Минус 0,8 находится вот здесь. Я думаю, да. Таким образом, вот этот корень, он тоже попадает в ответ. Значит, в ответ b у нас попадет все вот эти три корня, кроме минус π на 6. После отбора корней вы пишете «Видим, что в заданный отрезок входят точки» и прописываете в порядке возрастания. Минус 2π, минус π, минус 5π на 6. По неравенству у нас должны быть тоже эти три корня. Значит, как работают неравенство? Давайте я себе место освобожу. Вы берете ваш отрезок и каждый, ко каждый корень погружаете в этот отрезок. Прописываете. Минус 5π на 6 плюс 2πn находится вот в этом отрезке. Минус 2π и минус π на 2. Давайте сразу же сократим на π. Получаем дроби. Минус 2 Минус 5 шестых плюс 2n. Это очень важная буква. n. Меньше либо равно минус 1 вторая. Начинаем вычисление. Значит, было минус 5 шестых. Переходит на другую сторону с плюсом. Плюс 5 шестых. 2n остается. А минус 1 вторая встречает 5 шестых с положительным знаком. Ну, в смысле, 5 шестых будет с положительным знаком. Так, ну что, отнимаем. А, и здесь... 2 шестые делю на 2. Значит, увеличиваю знаменатель на 2. Будет минус 7 двенадцатых, меньше либо равно n. А здесь будет 2 двенадцатые. И нам надо здесь обнаружить целое число. Смотрим на числовой промежуточек. 2 двенадцатых – это будет 1 шестая. 7 двенадцатых будет вот здесь, минус 7 двенадцатых. Потом идет 0. Здесь будет 1 шестая. И только потом будет единица. Но единицы-то не было у нас. Поэтому мы рассматриваем отрезочек от, мы рассматриваем отрезочек от минус 7,12 до 1,6. 0 попадает как целое значение. Таким образом, от этого неравенства вы получаете n равно 0. И смотрите на ваш ответ. Когда вы получили n равно 0, вы поставляете под ваш корень минус 5π на 6 плюс 2πn. Вот сюда буковку n. И считаете. Получается минус 5π, деленное на 6, плюс 2π, умноженное на 0. При умножении на 0, 2π исчезает. И остается корень минус 5π на 6. Он первый пойдет в ответ. Второй корень проверяем. Минус π на 6 плюс 2πn. Сокращаем на π. Минус 2 меньше либо равно. Минус 1 шестая плюс 2n меньше либо равно минус 1 вторая. Доделываем. Минус 2 плюс 1 шестая. Минус 1 вторая плюс 1 шестая. Находим общий знаменатель. 6 плюс 5, 11. Минус 11 шестых меньше либо равно 2n. Так, и здесь у нас минус 2 шестых. Делю на 2. Получается минус 11 двенадцатых n. И здесь будет минус 2 двенадцатых. Угу. Рисуем отрезок. Минус 11 двенадцатых, А 2 двенадцатых это будет минус 1 шестая. Если сократить, да? Тут будет минус 1 шестая. Целых значений здесь нет. Я погружаю πn в отрезок от минус 2π до минус π на 2. Делим на π. Минус 2 N. Так. И здесь будет минус 1, 2. Рисуем отрезочек. Минус 2 здесь, потом минус 1. И только потом будет минус 1, 2. Смотрите, у нас получилось 2 целые точки. Значит, целая точка n равно минус 2. Целая точка n равно минус 1. А теперь подставляем и смотрим точки. У нас было πn, Пишите n равно минус 2. Следовательно, 2, минус 2π n равно минус 1, следовательно, минус π. Все, значит, я правильно отобрала корни благодаря окружности. Все, попадают точки минус 2π. Да, давайте посмотрим на них. Попадают точки минус 2π, минус π. И я там еще в самом начале минус 5π на 6 отобрала. Все, ответ у меня верный. 2 балла у меня в кармане. Надеюсь, вам попадется все то, что вы знаете, и варианты будут максимально легкими. Задавайте свои вопросы в комментариях, и если хотите, чтобы я вам еще что-нибудь разобрала, присылайте мне это в сообщение в Инстаграм. Буду безумно рада вашему лайку, подписывайтесь и показывайте мой канал своим друзьям. До встречи в следующих видео. Пока-пока!